Мысли Ислама. Алейкум. Аллах, бойл. Насчет запрета волка. У детей шапки забрали из-за волка. Их мать рассказывала, Адат выложили стыд и срам. С волком у нас борются, зато с двух главы орел висит. Какой позор.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 что ты пользуешься приложением «Голос истины», протестирую очень хорошее приложение для мусульманина. Я даже не слышал о ней, об этом приложении ничего. Кстати, по поводу родственников никаких изменений нет. Как и ранее, Пять человек из числа моих родственников находятся в заложниках у Кадырова до сих пор. Никого из них не отпустили и никакой информации о них у нас нет, к сожалению. Как мне скинуть свой номер, я живу тут рядом с тобой. Хотел посоветоваться, короче, к грамматикам проблем об общей программе. Ибраим Шмидт, я тебя, честно говоря, не понял. Номер свой мне лучше не скидывай. Если ты хочешь мне что-то написать, передать какую-то информацию, то есть для этого телеграм-бот обратной связи в Телеграм. Ссылка на мой телеграм-канал есть в описании чтобы ничто не перепутать, не написать куда-то на фейковый бот, то самая правильная методичка это перейти по ссылке под этим эфиром или под любым роликом моим на моем канале в YouTube, перейти по ссылке в описании на телеграм-канал, зайти в описание телеграм-канала и там есть ссылка на бот обратной связи. Это вот та цепь, которая не даст вам ошибиться, там у вас нет шансов ошибиться, вы не попадете на фейки, если вы пойдете таким образом. То есть вы знаете, что мой официальный канал в YouTube, здесь более 435 тысяч подписчиков, понятно, что это мой, он имеет галочку, оба мои канала в YouTube имеют галочки, и Абус Адам Шишани, и Абу Садам Шишани Лайф, они оба имеют галочки, то есть... Это значит, что они подтверждены, лично здесь подтверждена. это действительно мои каналы. Соответственно, вы видите галочку, смотрите любой ролик на этом канале. Под, э, в описании под этим роликом вы увидите ссылку на телеграм-канал. Переходите по этой ссылке на телеграм-канал, нет сомнений, что вы перешли именно по ссылке с подтвержденного канала, то есть вы попали на мой канал. Там вы увидите более 30 тысяч подписчиков на телеграм-канале. Опять-таки, нет сомнений, что это мой. Переходите в его описание, там находите ссылку на бот обратной связи. Нажали, все, здесь у вас нет никаких сомнений, то есть вы не ошибетесь. А когда вы просто посредством поиска в Телеграме ищете бот обратной связи, то он выдает множество различных ботов, и некоторые из них это просто фейковые боты, созданные кадыровцами для того, чтобы как-то выявлять, Людей, пишущих мне, в общем, нужно быть осторожным с этими вотами. Томсок, какой бы ты хотел видеть Чечню в будущем? Светской, исламской, как к примеру, в Турции, или форму правления, как в Афганистане? Я бы хотел видеть правовой, свою страну, свое государство. Я, конечно, как мусульманин, хотел бы, чтобы все законы соответствовали нашей религии. Но самое главное, чтобы законы исполнялись, чтобы государство было правовым, чтобы прописанные законы, они были про, прописаны для всех, и для власти, и для граждан, чтобы они безоговорочно исполнялись всеми, чтобы власть сама исполняла эти законы и вообще действовала в рамках этих законов и а, следила за тем, чтобы люди тоже соблюдали этот закон. Вот это вот самое важное. Тумсо, что скажешь про вывод ОДКБ из Казахстана? Путин прогнулся под Китай. Смотрите, сразу скажу, что я не сильно в теме того, что происходит в Казахстане. А не сильно следил вообще за этим, поэтому говорю лишь из вот той небольшой, наверное, информации, которой я обладаю. Но я думаю, что ОДКБ вошли для определенной задачи. Они эту задачу выполнили и, соответственно, вышли. Я не вижу здесь какой-то слабости, или что кто-то прогнулся. Просто, наверное, все, задача выполнена. В Казахстане была опробована технология превращения мирного и безоружного протеста в акции грабежа и мародерства. Мирный протест это кошмар, которого боится Пупкин и прочие мрази. Заготовки ГБ. Увы. Томсо, том что, как в Швеции принимают час беженцев? Наверное, также, же, если... Вопрос подразумевает, в принципе, как бы процедуру, то она никак не изменилась. А если вопрос подразумевал, не, не стали ли здесь как-то легче давать убежище и так далее, то ну, я не слышал об этом ничего, не могу сказать точно. Ну, но думаю, что тоже особо, наверное, мало что поменялось в этой теме. Единственное, сейчас, как вы знаете, я... Я рассказывал об этом, когда получил убежище, что здесь приняли новый закон. А теперь, когда дают вид на жительство, его дают только временный. Раньше тебе давали постоянный вид на жительство. То есть, вот ты получаешь убежище или, неважно, любой вид защиты, тебе сразу дают а, ПМЖ, постоянный вид на жительство. А сейчас тебе уже не дают постоянный вид, тебе дают временный на три по-моему, года. Да, на три года и с правом его продления. Но для того, чтобы продлить, ты должен будешь работать, иметь постоянный доход, там не, не нарушать ничего и так далее. Это, конечно, делает саму выдачу позитива, делает менее ответственной для работников миграционной службы. Поэтому, исходя из этого, мы можем предположить, что, возможно, сейчас стали легче давать позитивные решения. Может быть. Но это, я говорю так, чисто из теории. Я на практике не знаю, стали ли они легче давать или нет. Но вообще, в целом, вы должны понимать, что в любой стране процедура получения убежища защиты – это нелегкая процедура. Просто так за красивые глазки это, эту защиту вам не дают. Хоть и, конечно же, имеются немало прецедентов, где людям, не заслуживающим, этого, этой защиты давали, да, каждый может привести такие примеры. Но это скорее исключение. В большинстве своем это непростая процедура. И, к сожалению, опять-таки, люди, действительно нуждающиеся в защите, они, как правило, получают ее гораздо тяжелее, чем те, кто придумал там, свою историю. Ну, так почему-то устроена эта система. Это, это нужно просто как бы принять. И если у вас реально есть какие-то проблемы, вы сдаетесь, вы должны быть готовы к трудностям. Аноним. Путин взорвал Ахмата Кадырова. Кадыровцы могут, ликвидировать... Кадыровцы могут ликвидировать Путина. Ну а как они его ликвидируют? В теории, ну как они это сделают? Я думаю, что это ну, навряд ли такое возможно.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 Насчет запрета волка. У детей шапки забрали из-за волка. Их мать рассказывала, ад выложили стыд и срам. Валейкум ассалам. Ну, нечего, нечего носить волка-волка. Это же явное стремление к свободе и независимости. Ишь, решили. С волком у нас борются, зато с главы орел висит. Ой, позор интересно но ну, погоди тоже запрещено смотреть ну погоди сейчас наверное не запрещено но а, как раз я не помню не знаю в каком именно году но во времена нашей свободы у нас на телевидении этот сериал этот мультфильм его перестали транслировать кстати говоря потому что там ну, как-то высмеивался волка волк был символом Республики. У нас, в общем, перестали показывать этот мультик.